Так, ребят, всем доброе утро. На связи Виктор Бондолет. Я являюсь основателем сообщества успешных предпринимателей домашнего бизнеса» Business Chance Pro. Являюсь экспертом в автоматизации сетевого бизнеса через интернет, в частности в социальных сетях, построении систем обучения, масштабирования команд. И сегодня я хочу поговорить о синдикате в социальных сетях. Что такое синдикат, да? то есть это вообще, как многие говорят, забугорные, забугорные словечки. Синдикат это, вот синдикат очень сильно применялся, применяется в Соединенных Штатах политики, там, в, в политике, в выборах и много-много другое. Синдикат это группа людей которая направлена на распространение информации. Они там идут в объявления, в новости, в доски объявления, там, в СМИ, в социальных сетях, везде. То есть, то есть группа людей, которая предназначена для распространения массовой информации о каком-либо ином направлении. И сегодня я хочу поговорить о той технологии, которая возможна в той же, например, социальности ВКонтакте, в той же социальности в Facebook либо Instagram, благодаря тому, что сегодня появились умные ленты да, то есть еще их называют системы Прометей. То есть, это то, что влияет на ваше продвижение. На самом деле, если ваши посты, если ваши видео, если ваши запись, если ваши вообще, ну неважно какого образа статьи не вовлекают внимание, то есть не лайкают, не комментируют, не делятся с другими людьми, с друзьями. Ваша запись очень быстро опускается на низ самых рекомендованных либо на низ самых востребованных, и поэтому вашу запись практически никто никогда не увидит даже с вашего окружения. То есть вот, у вас есть определенное количество друзей, у вас есть определенное количество подписчиков. И если запись не цепанула, если а, она не получила органический охват, ну все, считайте, пиши пропало. То есть ваша запись ну, стала бесполезной, вы просто-напросто потратили зря свое время. А, и для того, чтобы... Ну, система Прометей, вообще вот Facebook, Instagram, ВКонтакте, сейчас очень сильно, даже одноклассники очень сильно работают на то, чтобы вовлекать аудиторию очень сильно в э, вас. То есть, э, она, э, сами социальные сети заставляют нас писать ценный, качественный контент, для того, чтобы взаимодействовать с нашей целевой аудиторией. И когда мы начинаем этот ценный контент, преподносить в массой и когда например э, привет носил, носил нашел где надо написать комментарий видно слышно отлично здорово александр э, трудности нас делают сильнее да то есть спасибо что справились вот и э, если вы делаете качественный контент и ваш пост например начинает лайкать, да, то есть начинает лайкать, начинает делиться с друзьями, начинает комментировать, то в силу того, что он начинает быть интересным вашей аудитории, сама социальная сеть, сама социальная сеть, как вот ВК, Facebook. Одноклассники и Инстаграм, ну, одноклассники еще под вопросом, одноклассники просто имеют огромную вирусность, когда лайкают, но это тоже, как бы, играет огромную роль. Вот, и когда ваш пост набирает популярность, он продвигается самой социальной сетью ВКонтакте, социальностью Фейсбук, Инстаграм, то есть, ваш пост начинает видеть на 30% людей больше. На 30 людей больше. И когда сейчас не зря э, создают определенные чаты прокачки, да, вот чат, где собирается группа людей с одними интересами, забрасывают свои посты для того, чтобы лайкали, комментировали, репостили, и тем самым повышая еще большую активность, тем самым вероятность, что ваш пост видит ну, хорошее количество людей, вот именно вот 30% хотя бы, это увеличивается. Тем самым вы попадаете еще плюсом, помимо того, что ваши друзья, да, то есть, например, подпишем, что друзья и подписчики, приблизительно, например, процентов 40 их увидит, 40 их увидит если вот вы хорошо поработали над своим контентом. Помимо этого начинает работать умная лента. умная лента. Умная лента работает так, что вы даже бесплатным органическим трафиком можете привлекать на свои страницы. Это касается постов не только личного профиля, но также и групп. На свои группы, на свои страницы людей, которые, которыми, в, с которыми вы не состоите в друзьях, либо подписчиками, то есть вы не являетесь с ними взаимодействием, это чужие люди. Но сама социальная сеть ВКонтакте, Фейсбук, Instagram, возможно уже даже Одноклассники, в новостной ленте начинает вас рекомендовать а, потенциально... Вашей целевой аудитории. То есть социальные сети, социальные сети начинают э, делать определенный алгоритм, который начинает высчитывать, кому было бы более интересно ваша информация, тем они начинают ее показывать. То есть, я думаю, вы это уже заметили. Если вы сейчас с компьютера либо с телефона зайдете в новости э, в социальной сети, например, Facebook, либо ВКонтакте, Instagram, и вы можете периодически встречать в ленте людей, на которых вы не подписаны. И там вот, например, когда вот вам встречается, картинка, например, да, и вот тут вот будет кнопка еще подписаться, подписаться. Вот тут вот кнопочка. Это означает, что это совсем чужой человек, который поработал над активностью, либо просто э, этот, этот пост посчитала социальная сеть ВКонтакте полезная будет для вас и тем самым она органическим методом вот таким образом продвигает этих людей на вас то есть вам она показывает новости вот этих людей тем самым ваши ваши интересные посты также будут показываться на другую заинтересованную аудиторию и тем самым ребят вот представьте то что раньше можно было блин тратить на это огромные суммы денег сейчас это можно делать бесплатно то есть э, у вас социальная сеть вконтакте продвигает самостоятельно что же делать чтобы с этого превратить синдикат что, что же этого делать для этого конечно нужна группа вконтакте группа вконтакте группа ВК. Вы видите, что ваш пост набирает лайки, ваш пост набирает комментарии, репосты. Понятно, что это, возможно, сразу не будет много, либо а, ну, прилично, там, чтобы понять, а, насколько это хорошо. Но... Так что вы делаете? Вы создаете интересный пост в группе ВКонтакте. Создаете интересный пост, пишите что-нибудь. Для вашей целевой аудитории, которую вы хотите привлекать на свои страницы и вообще привлекать внимание. Вы пишете пост. Делайте его вирусным, да, то есть, делайте так, чтобы это понравилось людям, не просто лишь бы написать, а чтобы его лайкали, чтобы его комментировали и обязательно сделайте призывы к действиям, там по скриптам, например. Был полезен вам этот пост, полайкайте, прокомментируйте, либо поделитесь с друзьями, если это было вам полезно, мне важно видеть вашу обратную связь, насколько это вам помогло. Это, конечно, поможет, на 20% это увеличивает лайкабельность, кликабельность и комментируемость, да, то есть если мы этого не делаем, люди сами не догадываются, к сожалению, этого делать, по крайней мере, очень редко. То есть, ну, вот сейчас вот видомы настолько люди, что им нужно говорить, что нужно делать. Вот и тем самым вы видите, что ваш пост набирает а, ну, тут вот глазик есть, да, то есть есть и, например, и ВКонтакте, есть уже везде, везде практически в социальных сетях, вот есть глазик, где вы видите, что набирает охват, то есть ваш пост начинают видеть люди, там 50, 100, 150, 200, 300 человек. Окей, в группе вы нажимаете на кнопочку, вот тут вот есть кнопочка продвигать, продвигать практически сейчас в каждой новой группе есть кнопочка продвигать запись, то есть самой социальной сети, то есть это реклама. Но самое главное начинать продвигать ту запись, которая уже начала э, там, набирать какие-то охваты. И выложив рублей 100, например 100 рублей в продвижении э, э, вот этой записи, которая уже начала набирать обороты, 100 рублей это, ну грубо говоря, сколько? Чуть меньше 2 долларов, правильно? Вы вкладываете эти э, 100 рублей и ваша запись просто-напросто взрывается. Вы тут продвигаете, тут вы можете воспользоваться, конечно, автоматической настройкой. Там э, Вот это продвижение, если нажимать на эту кнопочку, будет подстраиваться под... Опять же, социальная сеть ВКонтакте подсчитает, кому более было бы интересно увидеть эту запись. На самом деле она ну, ошибается вот именно вот в этом протяжении. Но даже если вы понимаете, что вы хотите стать более известным в своем городе, вокруг своего окружения, то можно пользоваться. То есть те же, например, 60-100 рублей, ну вы сами просчитывайте. Ну я рекомендую, например, 100 рублей вкладывать, я думаю, это не, не огромная сумма денег. Вкладываете, продвигаете эту запись и даже когда вот эти 100 рублей израсходуются, эту запись увидит хорошее количество людей, эту запись ВКонтакте еще больше, еще больше начинают выдвигать в топ-позиции вверх, чтобы э, вас все больше и больше людей видело. И для того, чтобы, для того, чтобы ваши посты э, набирали стопроцентную уверенность, да, чтобы продвигать ее намного... Круче. В нашем закрытом сообществе есть чат прокачки, то есть э, на самом деле он был предназначен только для участников само, самого закрытого сообщества, но мы не так давно открыли первое окно, запускали туда людей, э, чтобы пользоваться, чтобы могли прокачиваться вместе с нами, то есть вы э, входите в этот чат прокачки, забрасываете посты на свои... Э, ссылки на свои посты это может быть разные социальные сети мы не мы не останавливаемся только на социальной, социальной сети вконтакте и мы вас начинаем лайкать если мы видим что-то интересно начинаем комментировать кто-то нач, начинает репостить тем самым мы вам помогаем выйти вот в это в эту позицию и и когда вы подумайте начинать продвигать платным методом вот начинать хотя бы с этого варианта вас дается гораздо больше шансов стать очень популярным чем тем людей тем людям которые этого не делают и не думают об этом тем самым вы создаете очень крутой синдикат и вирусность, вирус на социальных сетях все ребят с вами был виктор Бандолец, спасибо за то что вы со мной сегодня были пока пока хорошего вам дня